Чувак. Чувак. Надо было еще на столик рыбы кидать. Просто вот. здесь, видимо, два теплых ролла и здесь куча других. А, в общем и целом это должно быть а, 2 килограмма сушей. Вот то, что сейчас появится на столе, это даже не мои любимые доставки. А У нас здесь ролл Филадельфия, ролл... Поснимай это, просто крупным планом поснимай. У них что-то не так с рыбой. Живой смотрится, а у вас нет. Я не понимаю, что вы с ней сделали. Ну ладно. Даже само название антикризисный набор об этом говорит. Мы используем свежие, качественные продукты. Мне кто-нибудь скажет, насколько свежа вот эта рыба?